Атласная колонка может быть построена пером. Выбираем перо, делаем один укол, второй укол. Это будет одна сторона. Правой клавишей построение закончено. Вторую сторону можно получить отдельным построением. А можно выделить построенный первоначальный объект и продублировать Ctrl D, дубль оттянуть в сторону. В этом случае... Направляющие вводить не требуется, потому что если стороны одинаковые и имеют одинаковые направления, значит они обработаются автоматически. Также можно выполнить одну сторону кривую, закончили построение, а другую сторону выполнить угловыми точками. Правой клавишей закончили построение. Так как у нас стороны разные, Требуется ввести направляющий. Для этого выбираем карандаш. Вводим направляющие. Выделение. Все выделяем. Контур. Объединить. У нас при этом может форма поменяться. Если мы не хотим менять форму. Мы вернемся обратно. Ctrl Z. То есть отменим действие. Выделение. Пройдем контур. Динамическая втяжка. Теперь пройдем опять контур. Объединить. Форма у нас сохранилась. Верхние объекты также объединим. Выделим эти объекты. Расширение. Параметры. Сатиновая колонка. Ставим галочку. И получаем две сатиновые колонки. Отмена. Сатиновую колонку можно получить из строчки, заполненной зигзагом. Для демонстрации выбираем перо. Наносим. Точки, правой клавиши завершенные. Выделяем. Проходим объекты. Заливка, обводка. Заливки у нас нет. Обводка имеется. Силь обводки. Поставим наши дежурные 4 мм. Клавиша Enter. Продублируем Ctrl D. Дубль оттянем в сторону. Выделим дубль. Расширение инструменты сатина преобразовать линию с 1. Нажимаем и получаем атласную колонку. В чем разница? Разница в том, что выполненный объект линий заполняется зигзагом, который имеет одинаковую ширину на всем протяжении. К тому же углы обрабатываются не совсем корректно. Изменить толщину на некоторых участках или направление не получается. В то же время, как на сатиновой колонке, во-первых, более корректно обрабатываются углы, и также можно с помощью редактирования точек изменять форму. Выберем один объект, расширение, параметры. Как видим, на углу получается излом. Ширина одинаковая на всем участке. Плотность также одинаковая. И наклоны стежков всегда перпендикулярны направляющий. Применить выйти. Теперь выберем нашу преобразованную строчку в атласную колонку. Колонку выделяем расширение. Параметры. Выбираем сатиновая колонка и получим не совсем корректную атласную колонку. Отменим и рассмотрим направляющий эта направляющая пересекает две линии, а это направляющая пересекает нижнюю, а верхнюю не пересекает. Поэтому мы выбираем редактирование узлов и подтянем ее наружу. А если сложная форма, мы также можем добавить направляющее расширение параметры. То есть поправив направляющую, мы получили корректную атласную колонку. В атласной колонке угол обработался корректно. Форму мы изменили. Слева мы ввели угловую точку. Справа внизу сглаженную точку. Создатель программы рекомендует применять атласные колонки для узких элементов. Однако эти возможности можно значительно расширить. Для примера выбираем перо. Строим одну линию. Правой клавишей заканчиваем построение. Выделяем. Ctrl D. Дубль тянем в сторону. удерживая клавишу Ctrl. Все выделяем. Запоминаем размеры. 129 мм по ширине. Контур. Объединить. Расширение. Параметры. Сатиновая колонка. У сатиновой колонки... Длина стежка без дополнительных проколов – 129 мм. Конечно, это нереальная длина стежков, и она не будет вышиваться. Однако мы дополнительно введем проколы, и не только устраним эту проблему, но придадим атласной колонке нарядность. Для этого выбираем «Приметь» – «Выйти», «Объект», «Ты» – «Наша атласная колонка». Закроем замочек, выберем текст Сделаем укол по рабочему полю. Напишем SP. SP. Нажмем на строчку. Выберем нужный нам шрифт. Например, этот. Изменим размер. Пройдем контур. А контурить объект. Разбить. Теперь каждая буква сама по себе. Выделяем. Заливка и обводка. Выбираем заливку. Отключаем. Выбираем обводку, включаем, контур, объединить, правка, клоны, создать узор из клонов. Нам предлагаю создать узор, сколько в нем будет столбцов по горизонтали, по вертикали, а также еще кучу настроек, которые вы потом займете сами, если будет интересно. Выбираем создать. Мы получили сетку. На основе первоначального узора. Изменяя эту основу, мы вносим изменения для всех элементов в этом узоре. Все выделяем. Контур. Объединить. Расширение. Правка. Выделение в шаблон. Появляется такой значок, который говорит, что наш узор подготовлен для штампа. Мы его тянем и помещаем на предварительно построенную атласную колонку. Атласную колонку разблокируем. Все выделим. Сгруппируем. Пройдем расширение. Симулятор вышивки. Добавим скорость. Плющим точки прокола. И увидим, что длинные строчки атласной колонки разбиваются штампом. Закрыть выйти. Еще одно применение. Для этого построим атласную колонку. Выберем перо. Нанесем линии правой клавиши закончили построение опять перо нанесли следующую линию правой клавиши закончили построение выбрали перо нанесли направляющий стежков все выделили контур объединить расширение параметры сатеновая колонка ставим галочку задача выполнена применить выйти Проходим расширение. Инструменты сатина. Преобразовать сатин в строчку. Оставить сатин? Да. Применить. У нас остался сатин, а посередине строчка. Закрыть. Создаем орнамент. Для начала включаем привязка, перо. Закрытый замочек. Длина 5 мм. клавиша Enter. Копируем буфер. Контурсы. Выбираем среднюю точку. Контур. Контурные эффекты. Плюсик. Текстура по контуру. Включаем буфер. Повторяется. Элементы. Добавить толщину. Уменьшим материал, Расширение. Правка. Выделить в шаблон. Все выделяем. Группируем. Расширение. Стимулятор вышивки. Точки проколов добавили скорость. Наблюдаем, как орнаментная строчка разбила атласную колонку.